Вторая карта. Решающая отчасти карта э, в сегодняшнем игровом вечере. Ведь именно она, она скорее не решающая, а, наверное, больше определяющая. Будет ли сыграна третья карта или все-таки все закончится на лайтах, так сказать. А, простой раунд в исполнении от команды Купоки. ребят, пробегают и прожимают ребра и разыгрывают мой любимый раунд, дорогие друзья. Редко кто разыгрывает э, раунды на Инферно вот именно в этом ключе ребра. КТ-респаун. И в дальнейшем, естественно, на точку Б выход идёт. Ну, Миша Кайзер один против двоих. На самом деле, пистолетка-то для команды про мясо достаточно тяжелая хотя, хотя, я хочу напомнить, они играют в сильной стороне. И проигрывать, ну, не есть гуд. Бомба, кстати, на Б все таки ушла, дамы и господа. <coughs> За что респект, безусловно, команде Купофи. Как минимум, они меня порадовали. И показали мне раунд, который... На этой карте единственный, наверное, является моим люби любимым, по сути Так, ну и счет у нас 1-0 в пользу коллектива Купофик, соответственно Пистолетка за ними, составы не поменялись Это все те же самые Миш Кайзер, Феня мимо проходил бан на фасткапе и Челси Ну и у Купофик, соответственно, плейтулуз, ЗХЧБ А им Энзо, Тэми и Дюб Все те же самые те же самые лица. Ну, поджим с банана контриться достаточно просто. Три минуса от э, Купофик. Феня Челси остаются вдвоем. Нашли одного из оппонентов. Это был Феня. Там, кстати, даже могла бы сейчас... Э, могло бы дело дойти до рукоприкладства. И могли бы затыкать ножами Феню. Но решили просто его застрелить. Челси один в 4. И опять же, что-то получается, что-то не берущееся. Минус от ZXCB это 2-0. Санечка, привет! Еще давно не был на лайве Как вы, как семья? Не пропускаю ни один ролик ПКС, вам крепкого здоровья и всего самого Топового, Фарух, спасибочки вам Огромное, с семьей все Слава богу, в порядке С делами, да, До... тоже, в принципе, все хорошо В общем, все идет, как говорится В гору, большое вам спасибо, что Поинтересовались, рассказывайте, как вы Вы действительно давненьких трансляций Не были, мне любопытно, как вы Поживаете ZX ЧБ тем временем забирает бану на фасткапе. Ну и здесь, конечно же, продавлив... продавливается точка... точка А. Хотя оборона, кстати, на удивление, борется на пистолетах достаточно качественно. В целом, наверное, это из-за того, что стак... Да, то есть стакнулись про промясовцы на точке А. Все в пятером. И купофик вот тут не угадали. Они все-таки решили играть точку А до последнего. И по результату угодили в капкан, который про мясо здесь расставили. Тоже хитрая стратегия. И тоже имеет место быть. Счет 2-1. Так, Саня, привет, братишка. Давно не заходил на стрим. Работы было много. Мишка, ну, главное, что теперь, видимо, у тебя работ стало поменьше. Раз возможность зайти на стрим. Миша Кайзер! Как же жестко он от... Господи. А там еще и не менее жесткая ответка от дюпа прилетает. Минус Феня, минус Миша, Кайзер На меду лежит АВП. Просто халявная, бери, не хочу. Но не получится на самом деле его взять. Да и глобально незачем смотреть. Смотри, дуэль снайперов. Один сидит, банан смотрит, и другой сидит, банан смотрит. Оба сидят в закрытую. Ну, это же надо так придумать. Смотри, этот тоже сидит, не двигается. Этот хотя бы признаки жизни подает. А эти-то вообще прям, мне кажется, уже мхом проросли. Вы не комментировали спорт? Много смотрю ваши видео, очень классно комментируете. Нет, не доводилось комментировать э, спорт. Ни профессиональный, ни полупрофессиональный, ни любительский. Ну и не знаю, может быть когда-нибудь доведется, конечно Чем черт не шутит За x ХЧБ все-таки пересидел Челси И попадание было именно от команды Купофик Соответственно, точка Б после этого момента является открытой точкой И бомба отправляется именно на нее Мимо проходил и бан на фасткапе Не самые два сильных игрока команды Промяса Если уж так объективно Ну, шансов на вытаскивание стало благодаря этому поменьше Допустим, если это были бы, например, там Миша, Кайзер и Феня, Миша, Кайзер и Челси, Феня и Челси, я думаю, шансов было бы чуть, чуть больше. Ну, имеем, что имеем. Мимо проходил, забегает э, в рукав. В рукаве его хоронят. Дюпает. 3-1. В общем, взяли экономический раунд с пистолетами и не взяли девайсный раунд. Коротко о э, игре команды ProMiasa. Привет, Сань. Али Экшн. Приветствую вас. А у нас тем временем очередной эко, по всей видимости, от команды про мясо, потому что, ну, деньги... Деньги имеют свойство заканчиваться, и после, неудачных, э -э -после неудачного девайсного раунда, естественно, следует, как правило, экономический... Ну, хотя один ФАМАС есть. Правда, я не знаю, конечно, осмысленно ли это покупка. Или уж так от, как говорится, успешности Мимо проходил, запалил сейчас подсадку на втором миду. Но подсадку на втором миду обычно не делают, если играют точку Б. Поэтому с большей долей вероятности можно спрогнозировать исход того, что будет разыгрываться именно точка А. Однако перетяжки уже, естественно, начинаются. да, Потому что подсадку спалили. Опа! Миша Кайзер подрезает дюпа. Но при этом играть нужно, конечно, очень осторожно. И осмотрительно, потому что армора скорее всего, у Миши нет. И поэтому надо сейчас будет что-то предпринимать очень интересное. Ну, второй минус удается сделать на Фамасе. На этом все. Темя его разменивает, следом собирает мимо проходила. 3 в 3. Фамас подбирает фенек, кстати. И что у нас в итоге по карте? В итоге по карте вырисовывается выход на точку Б, Туда уже устремляется бан на фасткапе Что он здесь будет делать один с юспом Лично для меня пока что загадка Но я надеюсь, он, конечно, попытается Хоть что-нибудь здесь показать Или не попытай. Ой-ой-ой, это качели, дорогие друзья. Ушли на точку А, ребята из команды. Купофик, ай, хитрецы. Ай, хитрецы, раскачали. Замечательно, бесподобно. Мои аплодисменты и овации, дорогие друзья. Вот что значит готовили карту. Смотри, уже сколько стратегий ребята продемонстрировали, да, в первом пистолетном. Продавка через э, ребра, зелень и на точку Б. Сейчас качели. И это только 4 сыгранных раунда. Но вот сейчас идет пятый. Феня тоже погибает. Бан на фасткапе, находящийся под точкой Б. Просто бежит на точку А, подбирает Фамас. И будет его, видимо, пытаться сейвить. Респектую. Респектую очень сильно команде Купофик. Потому что давненько я не видел, чтобы хоть кто-то... Хоть как-то разнообразно играл карту Инферно. Обычно это все сводится к каким-то банальным... Играм через ковры, играм через главный мидл, да, через первый. И, соответственно, через э -э фаст-выходы на банан. А здесь, наконец-то, разнообразие. И вот даже при учете того, что я не сильно знаю... Э -э не, не сильно знаю, вернее, не сильно люблю карту э -э Инферно. Ее приятно смотреть, когда в атаке играет команда пофиг. Вот, что я могу сказать. Всем участникам и комментатору удачи, мне завтра на учебу рано вставать. Дамир, удачи вам и удачи завтра на учебе. Феня, хэдшот по ZX-ЧБ, но Миша Кайзер тоже пожертвовал, в общем-то, своей головой. И поэтому у нас размен. Ну, опять же, повторюсь, круто играет Купофик. На мой взгляд, здесь стопроцентное попадание в карту Нюк будет. Потому что, ну, такое это, это точно будет. Ну, тут не может быть другого варианта. Я не вижу, чтобы команда мясо с такой игрой вообще хоть как-то выигрывали карту Инферно. Ну, вот это, если вам интересно, мое мнение по тому, что сейчас происходит. А происходит у нас сейчас следующее. Выход на точку Б. Бан на фасткапе издалека пытается простреливать в дымы. Бомба устанавливается за пятерку под фолту, в общем-то. И Челси... Челси... Челси еще раз. <laughs> Бан на фасткапе. Перестрелка с Плей to lose. Мимо проходил минус снайперской винтовки. Ну, ретейкать это конечно, надо. Счет-то, в общем-то, не позволяет сильно на расслабоне отыгрывать. И нужно какие-то моменты все-таки пытаться выигрывать. Мимо проходил минус плей to lose, Теми минус-минус... Минус мимо проходил. Челси-Челси минус теми. И один в один. Но нет времени. Но нет времени. Нет дефьюз-китов. Потому что и вообще нет понимания, где находится оппонент. Поэтому тут, конечно же, в ГГ. Дюб. Еще и убивает соперника. Не просто там взрыв-бомбы... А еще и плюс 300 баксов за килл. Ну, 5-1, дорогие мои друзья. Инферно, но, Инферно норм, но Тускан и Трейн карты со смыслом. Инферно неплохая карта, я согласен. Ну, ха, очень интересное изречение, да, что карта Тускан и Трейн со смыслом. Ну, действительно, наверное, в какой-то степени я бы в эту картинку бы еще бы и Мираж запихнул. Тоже карта достаточно такая осмысленная, да. Это карта, которой надо уметь играть. Надо понимать, что ты на них делаешь. Если инферный и даст можно выигрывать просто разыгрывая какие-то дефолты, но вот трейн, тускан, даже нюк, кстати говоря, и Мираж, по сути дефолтами ты не выиграешь. Как вот сейчас про мясо, допустим, пытаются играть какие-то дефолтные расстановки и заметьте, они единственный раунд, который выиграли, выиграли его, потому что играли не дефолтно, они сделали стак. Ох ты, мим проходил. А давай второй. А второй слабо? слабого только один 1.6, дорогие друзья Купофик очень сильно набирают раунды И, ну, противоречия нарастают С каждым раундом все сильнее и сильнее Что-то у меня сегодня интернет Прям не хочет нормально работать Еще, дорогие друзья, если у вас есть небольшие полагивания На трансляции Уж прошу сильно не расстраиваться Вполне себе возможно даже Лагает э, Лагает не ваш интернет, а скорее даже мой Это факт Это факт Сегодня Работает что-то как-то посредственно Ну, я периодически вижу, что а, Лампочка, которая должна постоянно гореть а, Красным, ой, зеленым, простите Иногда загорается красным И даже 107 кадров за всю транслю... Трансляцию потерялась, это плохо Трейн, отличная карта, Инферно вообще огонь Ну... Я бы не согласился, конечно, я думаю, все знают мое отношение к карте Инферно, но то, что Трейн отличная карта, полностью согласен. Аймен минус Миша Кайзер. И, опять же, это минус, который, по сути, открывает вра врата на точку А. Заходи, не хочу, и препятствовать даже особливо, в общем-то, никто и не будет. И это ужасно. Слово сказать, это ужасно. Что вот так раунд разыгрывают промиасовцы. Бан на фасткапе погибает. Погибает за ним и мимо проходил. И единственный минус пока удается сделать. Только Фенни Челси Челси. Подхватывает Тэмми, который не дочекал немного спину. Фенни остается один в три. И, в общем-то, я думаю, все прекрасно понимают, где находился Фенни. И откуда его можно будет ждать. Логично, что это не будет какой-то... Ну, здесь вообще просто уход на Б. Просто... Мое почтение Бесподобно чувствует Купофик карту Инферна. Э, и опять же, возвращаясь к пикам Если команда мясо выиграли Свой пик 19-16 э, Ну, как бы Вот тут я бы сказал, наверное, что команда Выбрала карту, но не готовила ее от слова Вообще, просто они решили сыграть Тускан Потому что, ну, вроде бы как типа Тускан А чё бы его и не сыграть-то А вот э, у команды Купофик Инферно именно сильная карта то есть они на чужом пике сыграли очень результативно. Ну а на своем пике вообще показывают просто верх мастерства. Еще и нашли Феню, который сейвился. Бесподобно еще раз. Еще в тысячу раз могу повториться. Бесподобно. 1-7. Дорогой Александр, до Инферно в какой стороне лучше играть? А вот Сардор как раз таки в обороне. Представляете? При таком счете, который сейчас на экране. Ужасно, но сильной стороной является оборона. И вот представьте, если в сильной стороне команда про мясо летит со счетом 7-1, что будет, когда они перейдут в слабую сторону? Челси, Челси, Челси минус за ХЧБ. Миша Кайзер забирает Тэмми. Дюб, в свою очередь, забирает Мишу Кайзера. Ну и тут как бы по разменам атака немножко я, наверное, перехвалил. Ребят, сглазил, так сказать. Но атака разменялась плохо. Феня забирает Аймензо. Бан на фасткапе ищет возможность забрать кого-нибудь тоже. Ну а что, типа я же тоже играю в КС, тоже хочу убивать. Дюп Забирает бана на фасткапе. Искал Денис, кого бы убить. В итоге нашел. Ну, чуть меньше минуты до конца раунда. У Дюпа очень непростая ситуация. Здесь нужно либо сейвиться, что скорее всего не удастся, потому что за 50 секунд уж кто-то точно его найдет. Либо идти тащить, что тоже как бы такой себе вариант. Мим проходил хедшот дальний хедшот просто бескомпромиссный, кстати говоря, по дюпу. И это 7-2. Но тут раунд такой, мне кажется, так и должен был заканчиваться. По результату разменов, которые все-таки упустили э, Купофик на главке, когда разменивались. И вышли на ситуацию 4 в 3. Наверное, раунд после этого как раз и должен был остаться за промяса, Ну, просто, просто математически даже. Банально. А продавливается точка Б, дорогие друзья, 15 тысяч смоков прилетает на Клпу, столько же флешек на точку Б, А Аймензо минус Феня, минус мимо проходил, жесткий проход на точку Б, и опять же, как я уже сказал в предыдущем раунде, вот предыдущий раунд заканчивался точно так же, бескомпромиссно, да, мои господа, теряется точка Б, а с ней, по всей видимости, теряется и надежда на победу в этом раунде. Но более того, победа в первой половине уже достается команде Купофик. И это непозволительные косяки. Вы просто посмотрите, что происходит. Миша Кайзер, пользуясь вот этой вот суматохой, пытался зайти с банана на ретейк. Там же, кстати, у нас еще и находится бан на фасткапе. Да, как я понимаю. Да, бан на фасткапе тоже на банане убегает, но забирает, уходя Дюпа. Кстати, в мидл все-таки, наверное, стоило бы посмотреть. Там тоже кто-то мог бы находиться. Ну, никто никого, короче говоря, убегает. Уже не найдет, хотел я сказать. И в этот же самый момент бан на фасткапе из-за погибают. 8-2. 12-3 у нас вот здесь пророчат счет итоговой первой половины. Ну, на самом деле, в принципе, смотрится. Такое вполне себе могло бы быть. Даже судачи не может выиграть про мясо. Даже судачи, скорее всего, да. Мне тоже кажется, что инферно безвозвратно потеряно. И здесь уже надо настраиваться на то, как про мясо будут выигрывать люк. What's that? Oh ho ho ho ho ho ho ho! О, да! О, да! Черт возьми. Хорошие хедшотики залетают все-таки периодически. Правда, их мало. Их, к сожалению, мало. Но их недостаточное количество для побед. Хотя, опять же, математически размены плохо сложились для команды Купофик. Но у них плюс в позиционном варианте. То есть они заняли точку и спокойно ее теперь могут удерживать, да, как минимум. Позиция у очень хороша. Феня забирает теми. Есть информация теперь по Дюб. Но Дюб не теряется. Делает два минуса. Остается один на один с Челси. Челси на авике. Меняет авик на кола. Есть дефюз киты, кстати И плотненькая прилетает в дюпа Ой, какая плотненькая это слушаю 8-3 Ну, заслуженно выигранный раунд команды Промиаса Хотя, опять же, заслуженно выигранный раунд игроком с ником Челси остальные как бы... Кроме как рассекретить положение дюпа ни на что, по сути, были негодны, к сожалению то есть все, кто забегал на кафель, все, кто пытался зайти на точку Б, погибали от рук последнего выжившего игрока атакующей стороны. И как следствие просто только говорили. Ну, допустим, типа заходит такой там бан на фасткапе на кафель, погибает и говорит, что дюб сидит там за пятеркой. То есть вот только с точки зрения получения информации была хоть какая-то польза. Но это очень спорно. А Миша Кайзер погибает на банане от хэдшота, который выпустил в него за ХЧБ. Девайс, кстати говоря, уже тоже подобран. Не было девайса у ZX. Ему, а, как бы по барабану, что у него не было девайса. Он и на дигле очень результативно сыграл. Мимо проходил. Сидел вот здесь, кстати. Вот здесь сидел, если вдруг кто не понял. Забрал двушечку оппонента. за минус бан на фасткапе. Следу фастзум по фене. Но Челси тоже свой минус с АВП, кстати говоря, отстрелял. Есть информация четкая по положению Челси. Четкая информация есть также по мимо проходил. В общем, Аймензо обладает всем тем, что нужно для победы. Всем, что нужно для победы. Но распорядиться этим, к сожалению, нормально не удается. 8-4. Ну, так или иначе, если мы будем обсуждать уже итоговый вариант и итоговый счет Первой половины Про мясо ее проиграли по всем направлениям Они взяли меньше раундов Они отдали 8 своим соперникам Чего делать категорически нельзя Нужно выходить на известные 8-7 9-6 Ну, идеально уже Чем выше, тем лучше, как говорится да. Но 9-6, на мой взгляд Это минимум того, что требуется на Инферно Для комфортной игры в атакующей стороне Ну, то есть... Типа, вы в обороне выигрываете 9-6 И тогда переходите в атаку С перевесом в 3 матч Шансов на победу становится гораздо больше Ну, а сейчас экономический откуп офиг. Кстати, по-моему, за весь этот ä, Сегодняшний эфир То ли первый, то ли второй Экономический, и Дюб забирает ä, двух, двух оппонентов Получает по спине от дюпа, Ну, и о, от дюпа, От Фени, простите И остается один из ХЧБ Один в 3 при этом, кстати Добрал бомбу. Почти ваншотнул пуля. Буквально в миллиметре от головы пролетела. Но, к сожалению, опять же, а, взятие раунда было очень далеко. 8-5. Я верю в мясо, Они смогут камбэчить, но не тут. А, вот так. Вот так вот. Тёма в чате пишет, что камбэк, в общем-то, возможен у команды мясо, Но не в этот раз. Отчасти, наверное, соглашусь, потому что, ну, 2 на 11 бан на фасткап Не особо сильно, так сказать, играет, да, 8 на 10 феням Миш Кайзер 9-12, да, это все, то есть 3 игрока, играющих в минус а У команды Купофик нет ни одного игрока, который сейчас бы настреливал отрицательную статистику, да все, все в плюсе, и самая плохая это, по сути, 10 на 9 Но это все равно плюсовая статистика Миша Хайзер. Аркада на ковры. И на винте, к сожалению, его находит Тэмми. И ситуация заканчивается разменом. Поэтому 4 в 4. И последовательное занятие ребер сейчас вполне себе возможно. Ловит флешку, бан на фасткапе. И следом ловит маслинку от ZXCB. А следом такую же маслинку, по всей видимости, выхватывает и феня. А минус Челси, Челси мимо проходил последний. Его позиция очень далека от той, с которой можно выиграть раунд, как приблизительно вот в предыдущем раунде находился Затекс ЧБ. 1 в 3 и ничего уже здесь не поделаешь. Здесь вообще 1 в 4 и тоже ничего не поделаешь вроде. В общем, 9-5. Последний раунд первой половины. Ну, я напомню вам, что Тускан закончился именно с таким счетом. 9-6. А, первая половина на тускане Купофик начали ее также в атаке а, И выиграли ее Со счетом 9-6 Сейчас нужно выигрывать Ну здесь уже при любых раскладах вещей И 9-6, и 10-5 Полностью удовлетворяет команду Купофик Конечно им наверняка хотелось бы 10-5 Но это можно и не сделать Можно этого и не добиться, так сказать А команда про мясо» Им в принципе по барабану Они первую половину опять же проиграли Разница в раунде не столь критичный, не столь существенный. Миша Кайзер. Дабл кил. Причем второй очень прям плотный под слоу-моушен на винте сбрил голову с ZXCB. Аймен за минус Феня. Ну и, в общем, потасовка под точкой Б у нас заканчивается на этом. Фактически, да? Дюб. А понимает ли дюб? Где кто? Эх, бан на фасткапе прямо сейчас очень сильно может запутаться. И погибнуть из-за этого. Ну, не растерялся дюб, все-таки хоть и не попал в голову соперника, но минус сделать сумел. И один в два. Ну, тут, как бы, вот неприятный момент: то, что банан контролирует АВП. Которая промахивается, черт возьми, что такое? Накидывается дымок, в этот дымок тут же минус по мишке Кайзеру прилетает, да ладно, вот это клач, да господи, как, как, черт возьми, про мясо умудрились отдать эту позицию, Один в 3, контроль бомбы, просто полностью у команды про мясо, контроль позиции также за ними. 10-5 итоговый счет первой половины, но с такого счета уже, мне кажется, в игру не возвращаются, хотя я, конечно, надеюсь, что я ошибаюсь. Так, 10-5 Вот так Это боль, согласен, Радо, это боль Такое нельзя отдавать от слова вообще никак Но отдача есть отдача Ничего уж тут не попишешь Момент интересный, момент хороший Будет даже, а я теперь, кстати, с недавнего времени, со вчерашнего дня, если быть точным, интересные какие-то эмоциональные моменты решил вырезать и загружать их отдельно в качестве шортсов на канал. И вот этот момент, кстати, в шортс 100% попадает. Мимо проходил минус Айми Менза, Миша Кайзер минус Теми, Плейту Луз забирает Мишу Кайзера, 3 в 3 с поставленной бомбой, Промяса удерживают точку Б, пока делают это успешно. Перестрелки, перестрелки. Тут, наверное, надо все-таки делать максимально длинную дистанцию. Ну куда? Не увидел. Не увидел play to lose. Ай-яй-яй. Ну все, пистолетка тогда потерялась. И это 10-6. Что ж, остается только признать это. Это факт. Ну, расстояние 4 матч -пойнта. При учете сейчас двух экономических от КПОФИК. Э, то есть 10-8 номинально там будет уже, да Потом, если девайс не удастся взять Это 10-9 И еще плюс один экономический Это 10-10 Ну, есть возможность сравняться Но, конечно, сойтись должны звезды э, к Конкретно, так сказать Инферно у нас редко играется, оно и видно Оно и видно, я согласен, да Инферно действительно играется редко Первая половина тому Прям полное доказательство Ну что Такнулись Купофик тоже на точке А, как, в общем-то, это делали про мясо в сегодняшнем матче на первых раундах этой встречи, на третьем раунде этой встречи, если быть точным. И про мясо это помогло, они сделали 2-1, а вот Купофик не сумели сделать 1-1 во второй половине и, как следствие, отдали еще один раунд. Пистолетка имба кто за? Пистолетка вообще всегда имба у всех. Пистолетка самая такая, знаете, это проверка на скилл. Потому что с калаша, может, кто-то лучше стреляет, кто-то лучше с эмки стреляет. Да, а вот пистолет, когда ты чуть ли не голый, как говорится, без гранат, без всего, должен открываться на минимуме денег. Вот это показатель того, кто как правильно умеет работать в той или иной стороне. ZXCB. Минус мимо проходил, и это энтри-фраг, который умудрились сделать как-то ребята, у которых... Вроде бы экономический Размена при этом, хочу заметить, не последовало. Ну да, за ИКСЧБ лишился почти 70% здоровья Но почти, во-первых, лишился Почти 70% вернее А во-вторых, он же не умер Ну вот правда Правда, правда все изменчиво И бан на фасткапе делает 2 кила, забрав того самого битого за XCB Следом Айменза, Теми Дюк погибает, в общем развалили всех игроков Команды купофик.ру, И play to остается в соло И если кстати кто-то забыл То я вам напомню, что обе команды Представляют паблик проекты Команда ProMiasa Является одноименным паблик сервером Как и kupofig.ru Это тоже одноименный проект Если вы вобьете В браузере этот адрес То вы попадете на их сайт Собственно говоря И у что у одного проекта, что у другого Есть свои паблик сервера, поэтому если вы вдруг хотите Через мою группу ВКонтакте Вы можете спокойненько себе а, Зайти, найти Этих ребят и поиграть На их А за play to lose Два минуса, мимо проходил парный размен Ну, 2D отчасти себя реализовала Конечно, можно было бы сказать Что реализация была полной если бы э, размен был бы не 2 в 2, а хотя бы 2 в 1, бан на фасткапе вероломно пытается расстрелять ящик, в то время как его тиммейты вероломно пытаются зайти на точку. Дюб. Минус Челси, и бан на фасткапе, тот самый грозай всех ящиков на районе, отправляется тащить клатч 1 в 2. 1 в 3 клатч мы уже сегодня видели. Может, сейчас увидим 1 в 2. Вообще, кстати, на клатч сегодня не так уж богато. Смотрится матч, а, обычно если ребята остаются ну вот один против скольких-то человек, как правило это заканчивается так, как должно заканчиваться, то есть это заканчивается поражением меньшинства, как сейчас опять же и произошло. Единственный, кто сегодня по крайней мере конкретно отличился, это Дюб. Который, оставшись один в 3, умудрился вытащить очень важный раунд для своей команды. Ну, а счет становится 11-7. Реализация проехала. И вместе с этой реализацией, короче говоря... Так, простите. Не, не 11-7, а 11-8. Извините, я забыл прибавить раунд команде про Ну, вы поняли. В общем, вы поняли разницу в три матчпоинта. Я-то думаю, просто вроде же были девайсы. А раз были девайсы, значит... Три экономических уже отграли. Миша Кайзер, два минуса. Минус от ZX ЧБ помимо проходил. Бан на фасткапе ищет возможность забрать своего визави в ребрах, но узнает, что тот уже был. Убит и, естественно, теперь Отправляется занимать более глубокую позицию Но там его ждет Аим Энзо На этом раунд для бана на фаскапе заканчивается А мы отправляемся смотреть за кем-нибудь еще Челси, Челси со снайперской Винтовкой открывается под 20 там никого, Аим Энзо тем временем Находясь на зелени, делает уже второй минус Принимает решение пойти пропушить Забирает Феню, Челси последний И выстрел со снайперской винтовки Очень многое рассказал, в общем-то, о том Что и как сейчас будет делать Челси Да, то есть это будет максимально Длинные жесткие позиции. Да ты чего? Вдвоем пришли, слились под снайпер вражеской команды. Ой, он бомбу забрал. Все, сейчас будет постановка на все. Я, простите меня, дорогие друзья, не верю в то, что такое вообще можно было отдать. При всем уважении к команде Купофик, что вообще это было? Почему настолько это больно выглядело? Почему это выглядело так? Непрофессионально так никто не играет Тем более команда, которая по, всех, по всем их действиям Очевидно готовила карту <coughs> И просто... Второй клатч, дорогие друзья Челси, <coughs> Челси вытаскивает один в три Со снайперской винтовкой Даже не поменявшись на девайс на другой В общем, ну это я не знаю Как, как, как можно пушить снайпера по одному? Я на каждом матче, где это происходит, задаю один и тот же вопрос. Почему вы не выходите все втроем? Почему вы идете по одному, блин? Если у вас есть четкая инфа, что в ребрах сидит снайпер. Выйдите втроем, убейте. Все, он не успеет троих убить никак. Ну ладно, не разобрались немножко в позиции. Купофиг.ру Мимо проходил минус Аймензо, который перед этим забрал Феню Просто, опять же, это раунд за два Не будем забывать, что Купофик играет в обороне У них действует стратегия раунд за два То есть, ну, не стратегия, а техническая часть Counter-Strike. Один раунд проиграли, девайсный Следом придется отдавать экономический Как результат, мы получаем с вами отдачу двух раундов по сути, поражением всего в одном То есть вы проиграли э, девайсные, автоматически проигрываете экономически Как вот сейчас практически происходит Ну хотя дюб, конечно, шансы имеет неплохие Но, нет Пан на фасткапе, ой, даже не попал еще и ни разу Вот это да 11-10 Что-то у меня чувство раск. Um... Мне очень нравится просто логика Тимы, который сначала писал, что тут точно никакого камбэка не будет. Потом написал, что камбэк все-таки будет, а теперь написал, что ставит пятую точку на то, что камбэк все-таки будет. Интересненько, интересненько. Да, с огнем играешь. Согласен, Радо, согласен. Но 11-10. Тем не менее, команда про мясо тоже демонстрирует нам, что в атаке играть как-то можно. А здесь у нас еще и вы просто представьте, команда Купофик за один экономический не осилили восстановить себе э, деньги полностью. И как следствие, все. А что, э, вот это не чекаем, да? Вот этого товарища не чекаем. <ritare origami> а имензо, минус бан на фасткапе. Челси, конечно, разменял, но ситуация не сильно радует. Челси. Один в два. Савиком. Ну, пройдет на Б, поставит бомбу. Это понятно. Тут вопрос, как Диглы сумеют ли или не сумеют выбить. Хотя там уже, правда, не Диглы, а калаши. Но это не важно. БАМ! Минус в голову по ЗХЧБ. Попадание следом в Темми. Ихаешечка. Просто бесподобный Челси-Челси. Второй Клач подряд тащит. Второй. Карлушка. Что нахрен такое? 11-11. Как на Инферно КТ проигрывают. Так вы посмотрите, какая... Артур, вы посмотрите, какая ситуация была на первой половине. Вы посмотрите, счет первой половины. 10-5. 10-5 оборона проиграла первую половину. Сейчас вот 6-1 проигрывает оборона. Мимо проходил минус теми. Ну, тут, собственно, девайсный раунд, который ну, что-то вообще не алло. Не, ну я не верю. Я не верю вообще, конечно, повторюсь. Я не верю в то, что здесь может быть камбэк. такой нельзя проиграть. Но, дорогие друзья, команда про мясо вырывается вперед на один матч-поинт. Такое, конечно, было на тускане. Да, там была небольшая чехарда под конец матча. Ну и все-таки дай... Де... Вы в своем уме, судно? Зачем вам береты? Не, берет, конечно, отчасти недооцененный, так сказать, пистолет, да. То есть, ну, во-первых, их два. Во-вторых, скорострельность. В третьих, много патронов и так далее. В общем, плюсов очень много. Увидел! Увидел мимо проходящий аркаду! Но бану на фасткапе. Бану на фасткапе по барабану. Это, эти аркады, однако брошенная хаешка все-таки двух соперников убила Миша Кайзер забирает ZXCB. и счет становится 13-11 Где-то плачет осьминог Пауль, слушая тебя и читая чат <сíck> <сíck> Ну, в общем, это какая-то ужасная история, дорогие друзья, не понимаю, как это работает Но 13-11, Георгий Панков, приветствую вас, многоуважаемый, вы мой А счет тем временем 8-1 во второй половине 8-1! КТ проигрывают. Ну, матч просто улетный. Просто улетнейший, я бы сказал. Если бы все не было бы на самом деле так плохо, потому что Купофик начали свой э -э свой пик просто идеально. А теперь даже раунд взять не могут. Ну, вот просто один раунд, и то еле-еле. Дюб 1 в 4. Давай, мы видели уже клатч 1 в 3. Ты можешь сделать один в 4? Нет, не может. Все. Тут технически уже ничего не сделаешь. Соперники ушли на бей, и ставят там бомбу. Ну а поэтому я, позвольте мне, дорогие друзья, совершу очень наглый поступок. Прибавлю 14 раунд команде про мясо. Поскольку при всем уважении к дюпу не верю в то, что это можно выиграть. Ну, и вы сами видите, в общем-то, и Дюб тоже не верит, что это можно выиграть, поэтому просто уходит сейвиться. А что еще в этой ситуации делать? Ну, я думаю, тут и делать-то, в общем, больше нечего, да, побеждать просто и побеждать. Какой-то фейковый фене. Может быть, может быть. Ну, не, я знаю, что есть такой какой-то там стример, по-моему, да, если я не ошибаюсь, фене. Ну, никнеймы порой пересекаются Это тоже очень важно понимать Достаточно подумать, сколько Форестов существует, например, на просторах Counter-Strike Сколько их существовало на тот момент, когда Форест стал профессиональным ксером, да, Сколько уже тогда Форестов было, когда о нем еще никто не знал Ну, то есть такое бывает Поэтому и фень может быть несколько Я неоднократно Кнайфов, допустим, на пабликах встречал, когда играл еще сам в КС Поэтому тут всякое можно э Допускать всякие варианты Ну что Экономический, засейвленный, разумеется, М-кой Попытки аккуратного чека банана Мимо проходил, тем временем вообще не очень аккуратно Заходит и убивает варки соперника Ну и, соответственно, здесь можно уже ломать точку А Особого сопротивления не будет А то, которое будет, недостаточно, наверное Для того, чтобы сдерживать быстрый выход Ну, если, конечно, быстрый выход вообще последует Мимо проходил, отдается под э -э -э Дюпа Бан на фаскапе забирает Дэми И все, куда-то лезут на А Куда-то лезут на А при... при занятой точке Б Феня и Миша Кайзеры тут на А Че с вами не так? Что у вас в головах в этот момент, люди? Я просто не понимаю вообще, с какой вы планеты? Когда у вас точка Б занята, вы идете с бомбой умирать. Ну, понятно. А, понятно! То есть, там даже вот так все. Там все максимально больно. Бомба упала, короче, за ящики на полторашке. И все. Оттуда, как известно, эту бомбу достать нельзя. Теперь Челси должен найти двух соперников, убить их. И только это даст победу в раунде. Ну, а соперника можно просто всю дорогу бегать от Челси по карте. <laughs> И он автоматически проиграет, потому что через 17 секунд закончится таймер. Ну, Дюб забирает Челси. Я бы, конечно, отрывал руки тому, кто так бомбу сбросил. Поэтому, в общем-то, да. да. Да, дорогие друзья. 14-12. неприятнейший момент для команды про мясо. Можно было бороться за победу в этом раунде, но с такой выброшенной бомбой поболеть, <coughs> попотеть, вернее, простите, за победу точно не удастся. Мимо проходил что-то, что-то призадумался. Ну, бан на фасткапе. Занял пока позицию на небе, чекает мидл на наличие соперников. Челси забирает теми, ситуация 4 в 5, атака в большинстве пока. Размена, кстати, не последовало. Ну, какие-то такие выстрелы Упреждающие, да, на банан проходят В надежде в кого-то там попасть Кстати, такое вполне себе возможно Аймензе минус Феня, это минус, который был сделан На коврах, хорошие прострелы от Дюпа Туда же летят ХАЕшки И без минусов, кстати, на удивление за ЧБ забирает бана на фасткапе Попадая под размен от мимо, проходила Два в три минуса от Как же он настреливает сегодня, ну как же он это делает Бесподобные настрелы Но, однако, все-таки бомба будет Поставлено на споте Б. Придется идти и. На шоколадку. Спасибо тебе большое. Спасибо. От души, Жожо. От души Георгий. Многоуважаемые. Спасибочки. Жму руку. Ну что, бомба тикает, пикает. Дюб остается в соло. 76 хп в его арсенале. Есть, в общем-то, девайс и желание побеждать. Но нет лица, потому что лицо у него съедает мимо проходящий соперник. 15-12. И это матчпоинт, дорогие мои друзья. Для победы команде Промяса нужно забрать всего-навсего один раунд, в то время как команде Купофик победить в основное время уже не удастся. Только если удастся добраться до овертаймов. То есть для этого нужно забрать три кряду. Три кряду тоже, согласитесь, не самая простая статистика, а Мензо. Промах очень важный. Минус сейчас был бы. На ранних секундах матча сделать фраг, это всегда очень важно. Ну, кстати, там по девайсам вы сами все видите. АВП, МК и 3 дигла. И если это будет что-то, это просто будет что-то с чем? Фраза великих людей, да? Короче, просто это я про что? Это же будет. Со счета 10-5 ребята выиграют катку. Но пока еще не будем забегать вперед. Ее еще выиграть надо. Потому что здесь оборона-то не дремлет Есть Тэмми, который забирает Феню И попадает под размен от Челси Челси 3 в 4. Челси и мимо проходил По фрагу Play to ZXCB вдвоем Но оба на диглах Прострелы ZXCB 10кп play Синхронисты погибают Дорогие мои Друзья, бесподобней <звы> Простой парень Вам тоже большое спасибо за донатик от души душевно в душу, родной. 16-12 и 2-0 по картам, дорогие друзья. Именно с таким счетом заканчивается сегодняшний головокружительный шоу-матч. К сожалению, Купофик не осилили все-таки дожать на своей карте. Хотя бесподобно, повторюсь, как я уже неоднократно говорил, охренеть, как круто и здорово сыграли э э атакующую сторону на карте «Инферно». Но вот в обороне оказалось, что оборона совсем не готова. Вот совсем не готова к чему-либо.